Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим сладкие сырочки лазированные. Для этого нам понадобится обезжиренный творог, мелко-зернистый, молоко обезжиренное, сухое, обычное молоко обезжиренное и какао с минимальным содержанием жира. Также нам понадобится чайная ложка прохмала кукурузного. И сахзам, желательно стевия. Итак, приступим. Берем две столовых ложки молока, высыпаем сахзам, добавляем столовую ложку обезжиренного сухого молока и все хорошенько перемешиваем до Полученную однородную массу добавляем пачку творога, ванилин по вкусу и все тщательно размешиваем до однородной массы. Вымешанную творожную массу выкладываем колбаской на пищевую пленку и формуем сырочки. Так мы сформовали такую колбаску. Сейчас разрезаем по нужному размеру, какой нам хочется. И переносим все на блюдечко, ставим в морозилку или в холодильник для остывания. Такие сырочки у меня получились. Ставлю в морозилку и будем готовить. 4 столовых ложки молока без добавляем столовую ложку сухого молока. 2 чайные ложки какао-порошка. 2 чайные ложки какао-порошка. Размешиваем до однородной массы. Добавляем чайную ложечку кукурузного крахмала. И все. Размешиваем до однородной массы, ставим на очень медленный огонь. Постоянно подмешиваем, доводим до загустения. В однородную массу добавляем еще сахзам по вкусу и ставим на медленный огонь. Вот такая, довольно-таки густая. Ой глазурь у нас получилось. Вынимаем свои сырочки и украшаем глазурь. Вот такие сырочки у нас получились. Можно посыпать кунжутом. Щедренько так. Если любите, и ставим в холодильник. Когда они остынут, то будет вкусно. Приятного аппетита, худейте вместе со мной.